Всем привет на моем канале! Сегодня я буду готовить печенье с предсказаниями. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для теста мне понадобится два белка 80 грамм, щепотка соли я уже всыпала, 100 грамм сахара, 100 грамм муки, растительное масло 3 столовые ложки и ванилин по желанию. В отдельную миску убиваю белки и начинаю взбивать. Добавляю ванилин и сахар. Продолжаю взбивать до плотных-плотных пиков. Что ты? Питер. Я печенье. Печенье? А я Спила до устойчивых пиков. Добавляю растительное масло. Угу. Что? Спасибо. И муку. Еще муку. И вымешиваю лопаткой. Тесто получилось довольно густым, поэтому добавлю немного воды. Так она льется с лопатки. Часть теста окрашу. В розовый, в сиреневый. Молодец. На пергаменте выпекать ужасно отвратительно. Не используйте его. Я выпекала на силиконовом коврике Подготовила мини-чашечки Потому что печенки у меня все-таки миниатюрные Сантиметров 7-8 диаметре, И они как раз помещаются вот в эту чашечку 4-5 а, сантиметров Четыре цвета Немножко сделаю беленького, а потом возможно подкрашу Вы можете вообще не подкрашивать, либо использовать натуральный краситель Бурак, что там еще можно Морковка Можно вообще не окрашивать И беру маленькую ложечку чайную И размазываю Тонким слоем, равномерным Стараюсь по крайней мере, так чтобы края не были тонкие и в середине много не было, иначе оно не прожаривается и потом такое отсыревшее получается. Все на глаз кружочки. На пергаменте удобно можно начертить, но от пергамента сложно отодрать. у меня разогрето до 180 градусов и буду выпекать примерно 8 минут здесь у меня уже готовые предсказания которые я поскладывала в несколько раз потому что э, они довольно длинные вот это например на три части предсказания могут быть абсолютно любые даже с детьми можно устроить э, игру фанты э, выполнять какие-либо задания да и вообще тему любой придумали вперед на детских праздниках это вообще будет смотреться очень круто и весело детям. Достаю из духовки и быстренько очень горячее печенье и туда, в чашечку. Нужно очень быстро. Можно даже какие-то есть специальные перчатки. Ау. Так что будьте осторожны. Вот это уже застыло практически. Ай, не успела немножко. Это не получилось. Так что будьте готовы к тому, что не сразу может все получиться. И для начала можете просто сделать не 6. А, там две штучки. А потом увеличивать. Посмотрите, как быстро у вас будет получаться сворачиваться. Ну, ведь прошло, ну, сколько тут она полежала. То есть она уже все не готова. Точнее, она готова. Но не в том виде. Очень вкусно. Выкладываю следующую партию. Выпекались у меня 7 минут. Я засекала. Кстати, на часах очень удобно таймер ставить. Так как кухонного у меня нет. Классные такие вообще. Ну их уже можно перекладывать для сушки в другое место. Вот такой у меня получился целый поднос печенья с предсказаниями. А точнее у меня здесь с признаниями. Поэтому дети уже тут бегают на кухню 20 раз. Спрашивают, когда мы уже будем есть печеньки с предсказаниями. Поэтому мы пойдем кушать. А Если вам это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. Твои -пока. Такие я ласковые. Саша, бери. Я Давай, почитай. Ты понимаешь меня даже, когда я ною. Я буду. А я буду. Мама. Бери еще. А я буду. Мой зеленый. Мой вот такой человек еще. А я буду. Вот так разламывай. <связь> как хочешь. Вот так Давай, почитай. С тобой никогда не скучно. Я синю, не